Прогноз – это планы, да? Есть хорошая поговорка, которая говорит о том, что хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Тем более прогнозы по доллару, да? то есть строить прогнозы достаточно сложно. Очень много факторов, которые влияют. Есть, есть, ну как бы, ну, можно разделить два типа факторов, которые влияют на рубль-доллар, валютную пару рубль-доллар. Первое – это Макроэкономика, причем в, во всемирном ее масштабе, в глобализации. То есть как чувствует себя доллар по отношению, в принципе, ко всем остальным мировым валютам. И здесь, когда мы говорим о том, что гиперинфляция, что говорит Киосаки, он оперирует низкими процентными ставками, он оперирует уровнем долга, он оперирует тем, сколько денег предоставляют, сколько денег долларов напечатано непосредственно. Да, и, соответственно, размер денежной массы увеличился. Это в любом случае должно привести к инфляции. И если вовремя не тормознуть ее, то мы видим форму, да, когда, когда правительство решение любых проблем в экономике находили в том, что просто печатали баксы. То есть это была и, это была и Вимарская республика, это было, ну много прецедентов есть, да, когда правительство пытались все свои проблемы решить печатанием валюты, ничем не обеспеченной. Конечно, в счете это действительно приводило к галлопирующей инфляции и появлению новой валюты, которая стабилизировала ситуацию. Суть не про это, суть про то, что на, по, на курс рубль-доллара влияет две вещи: макроэкономика в первую очередь мировая, как себя доллар чувствует вообще в мире себя ведет и пользуется ли он спросом или не пользуется спросом. И второе это, соответственно внутри экономические российские факторы, да, то есть административные факторы, политические факторы, санкции, которые налагают в отношении российских банков, государственных заимствований российских, то есть насколько у нас есть или нет доступа к ликвидности, к мировой ликвидности. И поэтому получается, что строить прогнозы, когда есть целая когорта факторов глобальных, да, еще и внутри... Политически, да, вмешается Россия в ситуация, которая происходит в Беларуси, не вмешается. А предвыборная гонка, да, которая идет в Соединенных Штатах Америки, где лидирует Байден, который представитель демократической партии. Демократы они в отношении России очень негативно настроены. И, в принципе, они постоянно заявляли о том, что а, России нужно ужесточить санкции в отношении России, то, что как, каким образом она себя нехорошо ведет. А мы понимаем, что сейчас демократы и в Конгрессе, демократы и в Сенате, то есть обе палаты – Парламентом, ну, не парламентом, а Конгресса США, соответственно, в руках демократов. И президент-демократ, соответственно, у него развязываются руки. И здесь риск того, что запретят сейчас покупать российский долг, все. То есть не резиденты побегут с рынка УФЗ облигации, они начнут продавать облигации российские. Соответственно, знаете, деньги покупать доллары. Вообще вот история, как мне кажется, да, то есть сейчас у нас рисуется такая картина, что вне зависимости от того победит, ну и вот это вот основной риск для рубля, который я сейчас наблюдаю и который я оцениваю, то есть если, вернее вне зависимости от того победит Байден на выборах или Трамп, в отношении России риторика усилится, ухудшится, да? то есть она будет усиливаться, она будет более жесткая. Можно увидеть развитие санкционной риторики, количество санкций, качество этих санкций, запрет на покупку российского долга. И почему я про это говорю? Ну, там Про Байдена и демократов, понятно, они всегда про это говорили. Почему Трамп может изменить отношение к России? Потому что Трампу на самом деле здесь нельзя... Вернее, может быть, и можно, но внести поправки в Конституцию Соединенных Штатов Америки достаточно сложно, чтобы пойти на третий срок выбора. Соответственно, получается, что, ну, то есть, резюмируя, в отношении России риски растут, да, риски наложения санкций. И вот для, зачем стоит следить? Следить стоит за индексом российских облигаций на рынке, да, то есть, если он начнет падать, это будет сигналом о том, что они резиденты бегут с рынка. Причин для этого две основных. Первое вероятность того, что Центробанк и дальше будет снижать процентную ставку в России, он достаточно низкий. Второй фактор то есть привлекательность российских облигаций для карри-трейдеров, для спекулянтов, становится все менее привлекательной. Российские облигации становятся. Если, опять-таки, сейчас перед выборами будет усиливаться риторика в отношении России, будут новые пакеты санкций, в том числе на покупку российского долга, это приведет к тому, что они, в принципе, начнут уносить ноги. Мы видим движение по доллару выше 75. Дополнительным фактором, который неким таким старостам, ну, то есть мы уже на все... в каждом из этих видео, да, я говорю про сторожок такого, для какой сторожок может быть про то, что доллар дальше будет России укрепляться? Как только вы начнете от банков получать сообщения или в мобильных приложениях банков получать предложение на 3-6 месяцев открыть привлекательный вклад в рублях, но если сейчас мы, допустим, в Сбербанке видим ставку в среднем районе 3,25-3,5%, вот как только Сбербанк придет к вам с уникальным предложением по поводу того, чтобы разместить трехмесячный или шестимесячный вклад под 5-6%, вы увидите, что в следующие 3-6 месяцев рубль будет слабеть, а доллар будет укрепляться. То есть толпа начнет размещать, ну то есть по сути могут предложить в два раза круче, в два раза больше ставку по депозиту. Не факт, что это будет в 2 раза больше эта ставка может быть привлекательная, ну, то есть какой-то акционный вклад на 3-6 месяцев в районе, ну, вот я говорю, где-то от 5 до 7 процентов, в зависимости от банка. Что делают банки в этом случае? Банки пылесосят рублевую ликвидность, сами покупают доллары, потому что они смотрят на резидентов и они видят, что они бегут, а это приведет к укреплению доллара, рубля, О, господи, укреплению доллара, ослаблению рубля. Они привлекают от населения рублевую ликвидность, население предоставляет, потому что для него это привлекательно по сравнению с классическими ставками в банке. Сами банки покупают доллар, покупают его по 75. Если преодолеваем порог 75, легко уходим на 80, следующий уровень. То есть там 80 разделить на 75, это у нас получается, это получается 6% абсолютной доходности. А отдать нужно будет 5% годовых. Банк условно может сделать там, 6-7 процентов на движение валютной пары, а населению, соответственно, отдать 6 процентов годовых, то есть получается всего лишь 2 процента, 4 процента заработать на ровном месте. При этом, что произойдет, когда доллар преодолеет значение в 80 рублей, тут у нас уже население побежит в обменнике, начнет покупать, и к этому периоду как раз закончатся эти вклады 3-6-месячные. времени доллар вырос в пределах 60 процентов, а банки ему говорят: а что вы забираете, а доллар растет, а вот, пожалуйста, в обменничек а мы вам продадим, в принципе, да, там по 81-82 рубля, мы вам с удовольствием продадим. Люди, соответственно, покупают, и дальше уже толпа начинает толкать курс доллара там выше 80, туда в район 90-100 рублей. Не факт, что таким образом произойдет, но вероятность этого достаточно высока, поэтому, если сейчас у людей нет валюты, если они все-таки верят заявлением Германа Оскаровича Грефа, что доллар будет по 62 рубля, то я бы был, наверное, очень осторожен. Но не то, что осторожен, я бы был на настороже. То есть не имея сейчас доллара в текущей ситуации, это там, ну, достаточно чревато и опасно. Поэтому мы можем увидеть такую картину, такую историю. То есть если говорить в временном периоде, она может занять там, от 6 до 12 месяцев. А, ну, со всеми вытекающими последствиями это в том числе может наражи, наложиться на падение общего рынка, потому что мы говорили в предыдущих видео о том, что он перекуплен, что достаточно дорогой, акции могут потерять в цене, могут потерять в рублевой цене, если вы встретите в этот. Ну, то есть самое главное не вестись, да. То есть, опять, не нужно смотреть, что очевидно, да, то есть смотрите на последствия второго-третьего порядка. То есть, если вы понимаете, что победу одерживает Байден, что в любом случае Трампу нужно будет сильнее давить на Китай, геополитическая обстановка будет ожесточаться, всегда спасение находится в долларе. Доллар может укрепнуть глобально, может, соответственно, укрепнуть в связи с определенными санкциями в отношении России. Факторы, которые говорят в противоположную сторону, да, в противоположную пользу что доллар наоборот будет слабеть, и это в первую очередь глобальная ситуация: то, что долларов печатает очень много. Если у нас действительно будет вторая волна ковида, если там задержится выпуск вакцины той же самой, да, от коронавируса, предвыборная гонка, да, то есть Трамп может еще в последний раз, наверное, надавить на Федрезерв, чтобы еще предоставили финансовому рынку определенной ликвидности, то. На этом фоне глобально доллар может еще ослабить. И в этом плане, да, то есть если мы понимаем, что глобально доллар может ослабить, для российского инвестора, и вот, допустим, в проекте «миллион долларов за 8 долларов в день», где я не ставлю задачи управлять капиталом, а создаю непосредственно капитал, вот в текущий момент, на протяжении последних двух-трех месяцев, у меня происходит покупка компаний, которые выигрывают под девальвацией рубля, выигрывают от того, что рубль может быть и 100, вернее доллар может быть и 100, и 110 рублей. Я покупаю компании, которые являются прямыми бенефициарами этой девальвации, то есть я сейчас защищаю текущую прибыль. Текущая прибыль по портфелю с октября 2018 года составляет 31% среднегодовой доходности, прекрасная история справляется с защитой средств от инфляции, с преодолением доходности банковских депозитов, знаю, что нехорошо про это говорить, упоминать об этом, но тем не менее справляется даже с доходностью российского рынка ценных бумаг и американского рынка ценных бумаг с среднегодовой доходностью там, порядка 8-9%. У нас в портфеле среднегодовая доходность 31%.